Представляем вашему вниманию огнетушитель аэрозольный ВВПА-400. Огнетушитель очень компактный и подходит для тушения твердых и жидких веществ и материалов, а также для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 Вольт. Поэтому ВВПА-400 хорошо подходит для рабочих мест в офисах, для автомобилей, квартир и гаражей. Аэрозольный огнетушитель очень прост в использовании. Снимаете колпак, направляете сопло в сторону очага возгорания и производите тушение, нажав на кнопку активации. Минимальная дистанция при тушении 1 метр. И это особенно важно при тушении электрооборудования, которое находится под напряжением. Максимальная дистанция тушения 2,5 метра. Продолжительность подачи тушащего заряда составляет 10 секунд. Дозирующее устройство огнетушителя позволяет экономно расходовать заряд путем кратковременного нажатия на кнопку активации. Высота огнетушителя 238 мм. Масса 505 грамм, Срок годности огнетушителя 5 лет. Дата изготовления указывается на дне баллона.